Всем привет, дорогие друзья! Сегодня такая тема ролика. Я делаю кухню сейчас. То есть, я ее практически сделал. Уже начали устанавливать и выяснилось то, что новая вытяжка шире за старую. И конструкция вытяжки другая уже, немного, чем старая. Теперь мне приходится переделать полностью один фасад. Я вот сделал шаблон. Вот, заготовочки есть так, и полностью нужно мне врезать ящик один на 10 сантиметров. Вот я его, в общем-то, уже врезал, на 11 даже сантиметров, один сантиметр я сбросил. Навырезал я вот таких бубликов здесь, это такой привет газовщикам которые вот делает в домах и в квартирах газовые счетчики ставят, трубы ведут. Ребята, ну мы все-таки цивилизованная страна, давайте уже делайте по-нормальному, вот, честно, по совести как-то, как-то чтобы это уже и людям не было вот, в дрянь, вот и как-то уже все-таки, ну, ну как вот так работать, да? Вот, вот реально, вот, вот, кому нужна вот такая тумбочка прогрыженная, которой внутри, внутрь ничего не поставишь. Столько труб, вот, и все так от стены прям отступлены по 10 сантиметров. Ну, что случится, если труба будет ближе, например, на сантиметра два. Да, там, вот, вот так. Ну, не знаю, если честно, вот, в. В каждом доме, в каждой квартире, где я работал, мне попадались вот эти газовые трубы, <coughs> вот эти страшные газовые краны, которые нет, не можно, если повесить кухню на стандартном уровне, <coughs> невозможно, не открутить, не отвинтить. Но это просто, ну, жесть. Как-то нужно уже работать, ребята, по нормальному. Все. Не знаю, как у вас там, друзья. Но у нас вот постоянно как попадешь вот с этими газовщиками и начинается получается кухню не поднять не опустить потому что счетчик наполовину вот вот реально кухни заказчик сам там просил их там сделать по нормальному опустить, чтобы, ну, у него там старая кухня висела, чтобы это на уровне, потому что говорил, что когда-то я закажу себе кухню, чтобы это все хоть закрыть внутри. Ну, получилось теперь, что этот счетчик наполовину там будет открытый, закрытый, в общем-то, я не знаю. <клёдый> ну, уже это пусть там разбираются сами с ними, но мы все-таки будем врезать вот эти фасады. Что хочу сказать. Буду отрезать одну сторону, потому что каждый фасад где-то порядка до 6 сантиметров нужно врезать. врезать. Это очень хорошо, потому что когда там сантиметр либо два, ну, это уже сложновато. Ну когда еще три можно что-то там сделать. <coughs> вот. Так что начинаем резать. В общем-то, когда пленка более-менее шатается, вытянуть как бы можно. Но боюсь, что если я начну сейчас тянуть лак, который приклеил четверть, я просто нарушу очень здесь. Можу, могу порвать я профиль, и потом я ничего не смогу сделать. Придется все-таки обрезать. И по этой длине все-таки у меня получается э, по ширине обрезать это все. И в принципе я думаю, что у меня все получится. Лучше обрежем и зашипуем со всех четырех сторон. И все-таки это будет правильный подход. Ну в принципе все обрезал. Теперь просто как обычно нужно поторцевать по размеру. И можно это все зарезать нашим порезным. Итак, конечно, с этой стороны как бы можно протянуть, отшиповать, да, а вот когда вот с этой стороны, это уже проблема. Может вот здесь именно на профиле очень сильно повыривать. Тогда у меня просто такое простое решение, я уже прошиповал заготовку, настроил по этой, как говорится, высоте. Просто-напросто нужно надеть вот этот плот на шип, и отшиповать его с этой стороны. Тогда вот здесь не будет это все вырывать. Вот сейчас это и сделаем. Ну вот так, друзья. Я думаю, что довольно неплохо это все и отшиповалось. Вот. Очень, очень и очень даже хорошо. Так что, друзья, вот так шипуем и дальше. Ну, еще постает вопрос, что делать нам с этой частью. Это очень просто. Нам достаточно убрать вот эту часть, именно по которой идет подшипник. И все. Это все просто выфрезируется аккуратно. Но нужно точно настроить нож, фрезу по этому же пазу, потому что, ну, чтобы не было, там потом филенка болталась или тому подобное. Если возьмет больше именно немножко возьмет профиля, для меня это не страшно, все равно же я буду это поле с филенкой прокрашивать маслом. Видите, ошибочка вышла Здесь тоже нужно снимать Но я уже одну оттянул И легче снимать тогда, когда уже немножко вот оттянуто Вот сейчас это сниму и протянем это все Вот так Видите, даже немножко масла взяло ну, в принципе, я здесь перед сборкой еще подшлифую немножко. Конечно, с масла <смазла> шлифовать это тяжело, говорят ребята. Я еще не шлифовал, но придется попробовать. Вот, ну вот, вот так это все получается, друзья. В общем-то, оттянуть филенку уже нету смысла, да, показать. Это все я соберу Вместе И на покраске я вам покажу Ну покажу возможно как аккуратно Собрать чтобы ничего не вмять Ну я думаю что и вы сами догадаетесь, что нужно Здесь на краях подкладывать Мягкие какие то части Чтобы это все не повредить Так сделал я сборку Конечно в некоторых местах подшпаклевал Шпаклевочку я затер Все равно здесь Термошу нужно сделать вот, филенку в принципе я отшлифовал по-быстрому еще раз думаю ну, чтобы если тон когда ложился я в принципе не знаю как масло себе поведет чтобы я лишний раз не переделал это я уже это все шлифовал то же самое профиль протер более-менее вот и здесь вот сошлось и здесь сошлось ну кругом это все сошлось одинаково можно в общем-то в принципе Будет, пусть оно немножко, как говорится, застынет, клей схватится и можно это все шлиф подшлифовать, подправить где-то еще наждачкой и потом это все подкрашивать. Итак, друзья, в общем-то я уже покрыл даже маслом, это цвет топленое молоко, покрывал итальянским маслом фирмы Бормаваш Оил 10:30 это паркетное масло довольно крепкое, потому что когда я работал уже с покрытыми деталями, да, я, я лозил по станках и они как бы не царапались очень глубоко легкие такие царапинки, которые убирались буквально наждачкой я подправил и немножко еще нанес вот цвет и довольно, я доволен результатом очень хорошо получилось вот, так что масло уже, наверное, у меня больше будет показываться в Ютубе из-за того, что от полиуретана я отказываюсь, конечно, это вред такой большой и себе, и людям, и как бы не хочется уже к нему возвращаться, вот. Но спиртовая морилка у меня останется, потому что спиртовую морилку я нанес. И нанес масло. У меня очень много еще спиртовые морилки. Ее нужно куда-то деть, выработать, в общем-то. Вот. Так что я думаю, что спиртовая морилка не покусается с маслом. Уже недельку вот лежит брусочек, довольно хорошо смотрится. И держит, как бы ничего не сдувать, не пузырить и тому подобное. Вот, ну кому возможно интересно где-то купить подобные масла Потому что я покупал и это масло, и масло вот фирмы Разу... Лазурь там, Но в принципе, именно видите, масло-масло ну, разница Вот видите, это сохнет сутки лазурь И смрад у него немножко, а это вот приятно работать Вот как-то так Фирма называется Вудбуд, в принципе, у которой я покупаю сейчас, заказываю все масла, которые мне нужны. Вот они мне подарили выкраску, вот такую. Ну, чтобы в долгу не остаться, я сделаю им рекламку. Возможно, кто-то из вас э, заинтересуется именно этими маслами. Вот выкраски масла. Ну, очень-очень достаточно много выкрасок. Я уже даже э, брал к одним э, заказчикам на лестницу и уже даже, кажется, Red Brown выбрали они, и довольно так, э, они восхитительно смотрели на эти цвета, очень нравятся им и тому подобное. Это по дубу, <coughs> есть у них и по ясену вот, там и по различным породам, так что можно у них даже и это купить. Вот. ну все, э, все контакты я сброшу в описании, посмотрите, есть даже у них и YouTube канал <coughs> Они там показывают, как правильно наносить И есть даже такой нюанс, у них есть технолог, который даже по телефону даст бесплатную консультацию И это без проблем Даже в маленьких бутылочках вот присылают сколько вам нужно 100 грамм 200 пожалуйста приселок пришлют в таких канистрах очень удобно и практически есть все у них я спрашивал множество э, цветов множество покрасок например с патиной да вот белая патина вот у них даже и такое есть просто нужно расспросить как правильно это нанести но я думаю что я если нужно с этим разберусь вот, так что, я думаю, если вам интересно, заглядывайте в описание, там все есть по поводу вот этой фирмы. А у меня все, друзья. Вот такой способ у меня, как переделать вот такие фасады. Тут либо новые сделать, либо вот так. Бывали у меня случаи, что нужно переделывать, либо я ошиб... сделаю, допустим, ошибку, либо бывает, <coughs> что вот заказчик помогает допустить такую ошибку вот ну э, как говорится слава богу переделали так что мы покроем полностью это все маслами и прозрачными и непрозрачными и потом уже до да, устанавливает кухню и думаю что уже по окончании я ее вам покажу полностью у меня все друзья всем пока до новых встреч